Здорово, пацаны! Сегодня на обзоре у нас китайская компания Менг. Представляет вот она в этом наборе грузовик. Очень похожий на какой-то автомобиль. Всем известный, очень хороший. В общем, то грузовик, как написано на упаковке, с лутом. Ну, то есть с, с, вот, с вот этим вот всем, что здесь нарисовано. Как это называется -то? Ну, вещи, да? Вот Канистрочки, бутылочки Чему-то вот тоже вот Бутылка вот интересная Вот это тоже, кстати Это все один бренд, видимо делает это. Ну, без надписи Замазали, замазали Ну, негодяи Ну, в общем, вот Человек нарисован здесь Открываем Масштаб, да Масштаб 1.35 Здесь вот какой-то ящер нарисован Зачем-то Что вот этот ящер говорит О чем? не знаю Не могу сказать по стандарту, как обычно, здесь вот мы не можем с вами увидеть, что... Какое количество деталей в этом наборе. А никто не может вам сказать этого. Вот кит-инфо вот написано, да? Давайте посмотрим. Масштаб 1.35. Длина модели составляет 133 мм. 57 и 51 мм. Респективити... Respectivity... Короче, какая-то там еще, ну, видимо, 133 миллиметра у нее длина, высота там и ширина, да. В комплекте у нее есть э, пулемет М240, М82 снайперская винтовка или ружо. И вот это все, что валяется вокруг машины и в машине. идет с одним этим самым гражданской личностью бородатой наружности вот, и как написано, что этот набор может быть окрашен по любым гражданским вариациям, скажем так ага, ну вот здорово, выпущен набор этот вот в 2011 году писать туда-то тому-то, если хотите, ну в общем, открыли переходим и смотрим что у нас встречает внутри данной коробки а внутри нас встречает только книга прям Прям М -м -м. пахнет полиграфия. Китайская, хорошая, качественная. Вот. Перв... Вот, ну, обложка, да. Ну, как коробка, собственно говоря. Вот так он вот стильном черном фоне. Все красиво. Презентабельно. Вот. А здесь уже черно-белые пошли картинки, варианты, как это все можно сделать. Значит, да. Вот. Вот как говорится дальше, ну много всяких букв страшных. Здесь вот список красок от разных производителей, которые могут быть использованы для работы. И много-много страниц с тем, как собирать это все. Но достаточно подробно, качественно все, отрисовано, в смысле, ну, проиллюстрировано, да. Вот листаем, листаем здесь сборка, значит, как колеса делать, как это все собирается. Какая бумага, не хочет открываться. Дальше. Вот. И вот здесь как собрать солдатика и как его покрасить. В конце у нас на последней страничке декали, какие в наборе присутствуют, и отмечены все рамочки. Вот такой вот грузовик. Итак, переходим теперь непосредственно в коробку вот у нас литники литники декали литники декали литники декали ну давайте начнем с декалей или даже вот с этой маленькой штучки в этом наборе у нас пакетики травления в представлены морозговики, какие-то детали детали поводков для дворников, еще какие-то накладки и декали с этикетками для бутылок, которые также присутствуют в этом наборе. А в наборе у нас присутствует... Что, мы даже не откроем сегодня? А давайте не откроем. Вот в наборе у нас присутствуют две рамки с бутылками. В наборе представлены литровые бутылки, 0,5 бутылки и двухлитровые бутылки. И на них вот этикетки есть. Этикетки подписаны всем известными названиями, за исключением вот этих вот трех вариантов. Также декали на канистры с обозначениями, что типа мало опасно, не там это около открытого пламени держать и так далее. Следующая декаль это вот такой листик с буковками, со шрифтами. Для чего они нужны, понять сложно. Но, видимо, куда-то они могут быть Используя Качество печати очень хорошее. Также вот надписи на брызговики. Полный привод, все дела. И приборная панель. Далее летничок с персонажем, который идет в комплекте. Качество литья хорошее, без облоя. Ну детализация такая, достаточно простенькая. Также в комплекте вот здесь... Какая-то сумка у него и мешочек. Итак, далее у нас остекление для этого грузовичка. Дано оно в пакете. И внутри еще упаковано вот в такую пленку, чтобы детали не поцарапались. Остекление идеальное. Оно очень-очень прозрачное, прям кристальное. Сейчас мы посмотрим, как через него видно. Просто изумительно. Следующий литник у нас содержит детали интерьера автомобиля и дно автомобиля. То есть, ну, видимо, рама, непосредственно которой все это крепится, собирается. Низ автомобиля, дно деталированное, с ребрами усиления и так далее. Приборная панель, торпеда, руль, э, рычаг ручного тормоза и рычаг переключения передач. Рулевая колоночка. Сидения достаточно неплохие, красивые сделаны. Задний диван вот такой вот батонами, буханками прошит. Красиво. На следующей рамке у нас представлены детали с вещами, которые везет наш водитель этого грузовичка. Здесь канистры, холодильники и ящики. Плюс пулемет и винтовка. И диск запасного колеса. Отлито все отлично, без облоя, качество пластика хорошее. Следующая рамка у нас содержит колесные диски, тормозные диски вместе с суппортами только на одних, поворотные кулаки, бампер, передняя панель, куда вклеиваются фары, плюс радиаторная решетка, щетки и дуги, которые крепятся в Непосредственно в кузове этого автомобиля. Так, следующая рамка у нас представляет детали основы автомобиля. Это рама и все элементы подвески. Топливный бак. Качество, опять же, идеальное. Ни сдвигов, ни облоя нету. Очень-очень хорошо. Также хочется заметить, что рамки у нас отлиты из разного по цвету пластика. Далее покрышки для этого автомобиля. И в комплекте их входится аж 6 штук. В чем разница здесь не особо ясно. Отлиты они из хорошей мягкой резины. На боковине покрышек есть надписи. Резина брендированная, буквы читабельные. Протектор имеется. Но вот почему 6 покрышек? Тяжело понять. Видимо, все-таки в наборе присутствует два запасных колеса. Раз 6 покрышек. Качество резины достойная шва посередине я не вижу шов идет вот по одной из боковин то есть убрать его будет несложно и он не будет портить внешний вид как обычно это вот идет у других моделей шов посередине и далее переходим уже непосредственно к вот этой вот маленькой коробочке которая уложена вот таким вот образом очень здорово и последнему литнику этот литник у нас содержит детали кузова, капот. И выполнено это все из красного пластика. Видимо, предлагается собрать данный набор без покраски. Качество детализации, опять же, на высоте. Выделены все ребра усиления. Все, что должно присутствовать на данном автомобиле, передано. И, непосредственно, уже вот в этой коробке у нас находится основная деталь всего набора. Это в данном случае кабина автомобиля. Вот так вот она представлена, к сожалению, с закрытыми дверьми и не совсем удачным расположением вот этой части ледника. Обрабатывать это придется с большим вниманием, чтобы не испортить и стойки, и уплотнитель, который идет вокруг лобового стекла. Не всегда это хорошо, когда производитель так предлагает, вот, ну, делает вот такие вот вещи при отливке. Но качество хорошее. Единственное, что между дверьми толстоватые зазоры. Слишком они уж крупноваты для 35-го масштаба, но в целом как бы качество хорошее. Посмотрим, что получится после сборки. А на этом мы с вами снова прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте много лайков, пишите много комментариев, задавайте вопросы, заходите в группу ВКонтакте, нажимайте на кнопочку помочь каналу ссылки на все это вы найдете в описании пока-пока